Нас на гребне волны вдаль носит, На вершине несущихся вод. Той волной же на скалы нас бросит, Так что выпрыгнет сердце вот-вот. Ветром вдруг налетевшим подхватит И поднимет высоты высот, И отпустит внезапно, не кстати. Кто летал, тот, конечно, поймет. Нас глотает пучина морская, Жаждет видеть камнями на дне, Но есть сила, что к небу толкает, Бьется пульсом в тебе и во мне. Если бьют, мы становимся крепче, Нас роняют — быстрее встаем, Обижают — мудры наши речи, Убивают — Сильнее живем. В нас плюют, Тихо мимо проходим. Нас поносят, не тратим слова. Боль пронзает, Мы все переносим. Страх сжимает, В нас вера сильна. Враг приходит, Но заперты двери. Сгусток мыслей распутаем вновь. бурю чувств усмиряет доверие. Раны сердца, Врачует любовь. Нас с землею жестоко сравняли, Нас вести постарались с ума, Растоптали нас и закопали, Но не знали, что мы семена. Мы сквозь камни и глину пробьемся, Мы не сможем остаться на дне. Сила жизни, движение к солнцу, бьется пульсом в тебе и во мне.